Приветствую вас, друзья. Не буду занимать у вас слишком много времени, которого и так не хватает у каждого из нас. Просто коротко расскажу о том, о чем хотел вам сегодня поведать. Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда необходимо взять песню какую-то и разбить ее на отдельные дорожки, то есть отдельно голос, отдельно рам дорожку, отдельно инструменталку и так далее. Уверен, что сталкивались. Скорее всего, иначе бы вы просто-напросто сейчас не смотрели это видео. А раз вы его смотрите, значит, оно вам интересно. С вами канал Секреты Ютубера, канал, который научит вам, э, вас общаться с любой программой так же хорошо, как рыба пишет в воде. Итак, давайте сейчас я вам расскажу про одно про один очень интересный и простой инструмент, который поможет провести эту процедуру очень быстро, буквально по два клика кнопочкой. Называется этот инструмент Steam Roller. На сайте данной программы вы можете скачать несколько версий, то есть для Windows и для Mac OS. Собственно говоря. Ссылка на этот сайт будет в описании под видео. Там вы сможете почитать описание, скачать э, и запустить потом уже эту программу. Пока я буду вам показывать и рассказывать, как она работает, э, не забывайте поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, кто еще не подписан, э, написать любой комментарий, э, что вас интересует, какие вопросы, какие проблемы. Ну а мы начнем. Собственно, когда программа у вас уже открыта, вы можете видеть, что ее интерфейс достаточно прост и лаконичен. Итак, у нас есть строка поиска, где мы можем сразу задать ту или иную композицию, которую мы хотим найти. Или же мы можем загрузить файл, который находится на вашем компьютере. Давайте... Сразу испытаем поиск. Ну вот э, что, мне вот нравится, допустим, песенка э, «Песня про нового узкого кота». Э, поиск проходит достаточно быстро. Э, найдено куча композиций группы «Крестовый туз» мы можем сразу, допустим, нажать на кнопку разделить, сплит. То есть сразу пойдет процесс разбивания этой композиции на составляющие дорожки. Давайте это нажмем. Так идет процесс. Процесс может занимать какое-то время. Чем больше длина композиции, соответственно, тем более длительное время все это займет. Ну что ж. Подождем. Ну вот, процесс обработки завершен. Можем открывать папочку с нашими файликами. То есть появляется вот такая кнопочка «Открыть», нажимаем ее. Открывается папка, то есть она создает, программа создала папочку Steamroller и под папку с названием нашей песни. Ну и вот, собственно говоря, сами наши файлики, которые появились в процессе обработки. Мы, ну, соответственно, вот басы, можем послушать, что она там наделала. То есть вы слышите, бас гитара идет? Mm -hmm, хорошо. Драмс. Это уже у нас идут ударные. Ну вот, собственно говоря. Дальше инструментал. Инструментал, э, инструментал это, собственно говоря, все сопровождение музыкальное. Другое, ну, то есть то, что не вошло ни туда, ни сюда. Не попадает ни под одну категорию. Ну и вокал. Сами понимаете, что такое значит вокал. Однажды ехал кот в зеленом джипе и слушал себе радио шансон с самых до ушей. Как, как видите, все качественно разби... разбилось по дорожкам. Uh, достаточно просто. Ну да, конечно, занимает какое-то время, но тем не менее, я думаю, этот инструмент uh, будет полезен многим uh, людям, которые занимаются музыкой. Uh, ну и не только музыкой. Может быть, просто любят uh, попеть что-то, смексовать свое. Поэтому Поэтому ставим лайк под видосиком, если вам это все дело понравилось, зашло. Подписываемся на каналчик, ну, как подписаться, вы знаете, кнопочка красненькая, нажимаем ее, и она становится серенькой. Делимся видео с друзьями, пишем комментарии, вот. а я с вами пока прощаюсь, канал Секреты Ютубера, всех вас обнял, поднял, до новых встреч в ближайшее, надеюсь, время.